Мне нет. Вам не знаю. Я и вас научу. я за полчаса научу. Я люблю игрушку. В этом году внимание уделяется вот Алабай, Это этот, э, азиатский Волкодав, И э, как бы интересы страны зрителей сегодня вам всех внимания. Это емно, ентовидная собака, щенок. Очень дружелюбные. Ночной образ жизни ведут. Это укулеле баса-гитара. Басовый регистр, гитарный регистр. Вы можете настроить ее как гусы, Играть, соответственно, поверх грифа. Да, в общем-то, буквально как захотите. Замечательное устройство. Делаем вместе с друзьями. Эй, барыня, ты моя, ты